Я вот сижу, зашел в игру, и я слушаю птичек. Мир тут играть перехотелось. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так и канал Excelus Games. Мы продолжаем с вами играть в Army Heart. Мы с вами побадались с Наташей, вышла у нас неплохая снежночка. Выход с главной сцены. Понесем голову Петрова. Короче, короче, на самом деле это все было... Да в смысле? Сразу музыка нагнетающая. Можно? Не надо. Аху. А как мне это все нажать за такое маленькое количество секунд? Ох, я успел. Возможно, там что-то будет интересное. Я здесь был. И пироги. Вам понравилось представление. Приходите снова. Можно не надо. Рады? Обязательно посетите нас еще. Мы ожидаем много. Как лифт вызвать удивительных роботов для вашего увеселения. Мне хватило этих. Мне хватило Вещу этих. Честь. Ожидайте продолжения через год. Я вижу. Вам понравилось у нас настолько, что вы не торопитесь уходить. Чтобы купить билет, пройдите через Пайет-Ассу. Посетите билет, пройдите в Бабу. Вы да не что с тобой билет? не так? Покинь это место! Петров? Петров живой? В смысле покинь это место? Майор Петри, я жду вас в комплексе Павлов. К вашему пробитию все готово. Бегу за всех ног. Для передвижения между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобиль. С На поверхности радостью. произошел всплеск активности ростков побега. Снаружи все кишит култышами, мутантами. А култышами. Учту, это все. А, один вопрос. Филатовы здесь не было. Филата вообще куда-то пропала Вы не находили на теле Петрова Золотых колец э, Два кольца с литерами бета-1 и бета-2 на внутренней стороне А чё так фризит? Нет, не было у него с собой ничего Конец связи А чё так игра фризит? Сохранение банков да? Так, вот и машина Ну чё? Ты как там, касатик? Жив-здоров? Бабзина! зина А, баб -зина. Родная, дорогая не виделись Да ни хрена я не уверен в том, что здоров Но по крайней мере жив о, блядь! Оперативно ты. Да, добрался. он сам до себя добрался. Мне пизда. Что за Багдад происходит? Почему машина ломается с первого удара? Уже мечтаю об этом, зина А ты не против, если я загляну к тебе Чику. Заходи в любое время, Касати. Да, Касатик Ты пока Петрова ловил калечек пятерных Не находил часом Две штуки С виду на золотой <къех> Находи. Нет, Бабзин не встречал На трупе Петрова вещей не было Ну да ладно, неважно Я не могу ты полечиться? Полный, береги себя, мучок И заходи, если что О, под Цоя, да? Почему вы обманули всех, товарищ майор? Предатель Петров отдал вам эти кольца перед смертью Потому что все обманывают меня Даже Согласен Сергей, чего я не На каком основании вы сделали такое дело? Сопоставил слова Петрова с фактором Погнали! Петров сказал, что боевой режим был заложен в роботов еще на стадии конструирования Что запрограммировать все модели он бы физически не смог А ведь это правда, мать Почему это? Так... Петров, скотина больная, правдолюбец, долбанный, мать его Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутируют Вряд ли Петров хотел подобного результата он не генетик и не селекционер. Он не мог предугадать все последствия сбоя. Тогда хрен было его устраивать. Ах ты, Только сука! А этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от роботов, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петров! Блядь, ключ! Спор. Людей жали. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось А тут мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось Да, конечно, вам жаль Вам жаль, а я раз... разгребаю это говно Почему все так охотятся за этими кольцами? Вы а об Потому что недействующие действующие и в то же время считаются несуществующими То есть никто не докажет, что они есть Даже коллектив после запуска Особенно а коллектив что после запуска для коллектива те, кто будет... Блядь, сколько боссов. не будут существовать. А сами они будут видеть коллектив? В полном объеме. Носитель бета-коннектора не сможет влиять на коллектив изнутри. Ибо его для коллектива не существует, но О, он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива. Как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный коллективу человек или робот сможет помочь от Можно же просто снять с себя мысль, разве нет? Полагаю, что да, можно. Полагаю. Помогите! Ты или ты тоже мне что-то не договариваешься? Как а мне пробраться туда? Данный, в любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мышью. Этот прибор надевается на голову, а не имплантируется в чаре. Это радует. Почему я не могу? Как мне проникнуть туда? раз. То есть никто не может загнать человека в коллектив силы? Петров ошибался? Не совсем. То есть как это не а совсем? А смогу? Если я не член коллектива, как коллектив может узнать об этом? Методом от противника. Допустим, вы Мне проходите зда. мимо могу робот идентифицирует вас как человек, но на вас нет любого мысля, и данный робот не получает от вас мысленных команд... Да я не знаю, куда идти. Он понимает, что я мне коллективы и докладывает об этом остальным. Какую-то бомбочку подобрал. А сюда, наверное? Набить? Так что ли? В общих чертах да. Но я же могу. Я же без машины. Мысли, пройти куда мне надо, сделать все, что мне требуется. А потом. Бежать? Снять. Разве не так? В общих чертах да. Тогда зачем все так дергаются относительно этих колец? В точности утверждать не могу. Может, машины это вопрос нету? личного комфорта. Прибор мысли после каждого надевания придется... Бля, на я просто взял. не знаю, где я нахожусь, что это за жесть. и надел. Никаких клопот. Что-то как-то слишком просто. Да, как-то слишком как-то наебочно. Вот это, а не просто. Красс. Не секрет, что США постоянно вводят санкции против наших гражданских роботов. Зачем они так поступают? Подозревают, что -то? Бля, почему Приняется? игра фризит? По предыду, Вышло обновление, и игра начала фризить. Спецслужб имеется. На то они и спецслужбы. Испытывать опасения по вопросам безопасности Своей страны это их работа Но ведь у них нет никаких конкретных доказательств Значит, доставаний а? тоже нет Совершенно верно Именно потому предатель Петров и устроил этот сбой Хотел показать всему миру, что у наших мирных роботов Есть боевой режим Это уже понятно Получено достижение санкции? Посредством введения санкций правительство США лавирует между интересами крупных капиталистов и быстро возрастающим недовольством рабочего что класса это? Ты имеешь в виду, что простые американские рабочие требуют запретить наших роботов, потому что те вытесняют их с заводов и фабрик А капиталисты наоборот хотят получить побольше бесплатных роботов, чтобы полностью избавиться от рабочих Совершенно верно, правительство США испытывает сильное давление с обеих сторон Поэтому санкции не делают категоричными и не запрещают роботов раз и навсегда. Они лишь ограничивать квоты на их ВОЗ и тому подобное. Так, тут а Советскому нету. Союзу разве не наплевать? Ну и пусть американцы вводят свои санкции, нам то что? Они же сами себе мешают избавляться от рабочего класса. Нам же лучше. Мы же за трудовой народ. Так, Чем еще больше медалька? ограничений на ввоз и эксплуатацию роботов, тем меньше наших роботов будет находиться в ключевых государств образующих узлах США на момент запуска коллектива 2.0 То есть советское правительство заинтересовало в том, ли? чтобы в момент запуска боевого режима наших гражданских роботов в США было как можно больше, так и захват США пройдет быстрее и Логично, что сказать. Ну да. Раз. это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альбоматор всех прорывных изобретений предприятия 3826, относящихся к биологии. Блять, Здесь пожалуйста, нет. уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей, от выведения новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челоме? Освоение космоса — это значит, психика, что это мой? будет очередной кборгий Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется... Посмотри, вон он, корабль, он уже ходит. Барсоход. Но что потом, после того, как люди добрались до Красной планеты? То есть тут выводят животных для Марса? В том числе, помимо выведения новых видов животных, пригодных для существования марсианских условий, Светлая ищет способы повысить человеческие способности к выживанию. Это точно, он страшный чтобы в газовом океане плавать? Газовый на океан и На Марсе запредельно низкий... Музыка подъехала. ...по своим скоростям ураганы. Но в целом вы правы. Резервы человеческого организма полностью не изучены. Здесь мы по мере силы восполняем эти пробелы. То есть перебирать в на системы жизнеобеспечения. Это все отсюда. Да и как вы меня так, затрахали. Короче, Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества. А теперь... И... Понеслась! Мирок от космодрома а? Там ледяная, Понюхай-ка, блядь, дробь, Сука. Нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Поешь, блядь, шрапнель. Уебок. Иди-ка сюда, у меня с тобой разговор не закончен. Вдохни, подумай о своем поведении. Да сколько ж вас здесь? Сука. Да, вы что, издеваетесь надо мной или что? О, ты какой гонщик. Жилет Иди сюда. Ледяная теневая. Я хочу эту песню себе. Трава у дома. Полет по нормальный. Зеленая, зеленая трава. Ч ⁇ со сумки еще кто-нибудь? То на новенького. Покушен от петушен. Вон еще один идет транс какой-то, блядь. Отпукарекали? Да сколько можно? Сука. Полет нормальный. Где еще эти ублюдки растут? Снизу. Бэм. Коснится а нам трава Трава у дома Все? Ебаные растения Да в смысле? Соглохнем нахер Да ладно Шлеп Сказал не рычи Я сказал не гаукай. Тихо-тихо-тихо-тихо Красиво-красиво, смотри Що. Ой, блядь, вот это я Переборщил что-то с прыжками Да ёбушки-воробушки Сколько у вас там елки палки Вся серия под музыку мне нравится как космодрома. Это ледяная сука Питца нам трава, трава у дома. Земляя, зеленая трава. Честно, вот я бы даже одного оставил, чтобы музыка просто не прекращалась, потому что это шедеврально Так, я что-то налутал, очень много всего Еще будут? Пускай будут лучше Так, смотри, сюда, а нет, не надо сюда печеньку то Здесь еще лутаем. Но у меня прям много. Ой-ой-ой, запутался в названии. Ледяная синева. Ой, певец из меня, конечно, так себе. Но я по-другому не мог. Кто меня ударил? Ах, ты крыса маленькая. Все, вниз. Ну, пойдем вниз. Кто здесь Для тому кто сделал этот трек просто мое уважение такой респект просто разъем это я их тут так перебил или нет потому что мне кажется что я здесь не бегал Ой-ой-ой, как мне это найти? Где-то у кого-то, возможно, есть код, кстати, вот этой вот птички. Потому что там сундук! Два синих, три синих сундука. Сука, надо искать пароль. У кого-то трупа он должен быть. Возможно, это же ниже. Вы меня просто разъебали, я вам отвечаю. Что, я уже жду следующих фанатов? Спорим? Будут плющи. Много плющей. Смотрю ниферу, ты, блядь, подожди, подожди, подожди. А, это женщина? Понятно, что такая активная. Сука, медичка, нахуй. Ты куда пошла? Плится нам трава, трава у дома. А Зеленый. Полет нормальный. Ты вверх, блять ту ду ту ту Мне пизда, походу, мне пизда <тит> Да ты заебешь, а Я таких женщин активных в своей жизни не встречал Хорошо. Как Я мог промазать просто У меня патроны скоро все закончатся Которые я насобирал О, баный в рот Сколько у вас там Ледяная Тенева Нам Трава Трава У дома Зеленая Бля, может где-то здесь пароль есть? А -а -а -а. <свеч> Ах ты, сука! Ты так хочешь меня или что? Я <свеч> не могу понять. Спокой свои гормоны. Убирай mm -hmm. О! Сейчас будет помер, нет? Да выёбывайся Пароль! Пароль от комнаты есть? Mm -hmm. Нормально здесь у вас, ребятки, лежит Ой-ой-ой, сколько я всего налутал здесь. Осталось найти пароль. Так, какого? Сука. Да сколько вас здесь? Блять, еще один налень. Да не просто не трогай, вы заебали. Да сколько можно? Да нам не Давай. от космодрома. Что это, блядь? ледяная синева. Откуда они еще могут выйти? Трава у дома. Зеленая, зеленая. Снежинка! Ой, звездочка, смотри-ка. Тут руки нарисованы. Видите, какие руки нарисованы? Значит, скорее всего, где-то здесь есть пароль. Я кого-то не добил, да? Блин, мне нужно быстрее звездочку выкачать, это потому что это имбище. А ты что делаешь? Едешь куда-то. Ну ты не торопись, скоро приедешь. А трек офигенный, да? Просто. Ух. Где пароль? Это космодрома. Это Я хочу туда. Я хочу тут пароль найти. А что он сказал? Он что-то говорил, я просрал это. Да? Мне не надо а -а -а. А -а -а. сука а с тобой что такое почему ты голая здесь девчонка инструмент а здесь везде руки наляпаны поэтому может это вот это пароль две внизу две сверху видите четыре ладошки там вообще круг какой-то нарисован. Возможно, это вот это пароль. А, не, оно вот так. Видите, кружочек нарисован. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну попробуем. Возможно, это и есть ответ. Но вообще они обычно говорят, что в бумажках рядом с трупами лежат. Кого я не добил где? Потому что музыка должна была уже прекратить свое вещание или ты не хочешь меня отпускать я так и знал что у нас с тобой взаимные чувства и любовь видно что-нибудь главное не просрать У меня авторские права будут просто лежать везде, блядь На всей серии Правильно? Правильно! Очень страшно Оно мне так настроение просто сделало Максимально Отстрелил ту сладкую попку Не, не, оно. Ну. Но я же не отъебусь, правильно? Я хочу пароль. Я понял. Бля, ну там два сундука лежит огромных. Может здесь? Данные удалены. Понял. Смодрума. я конечно все понимаю но бой уже закончился но это выглядит эпично О, я застрял и зеленая трава Блять, какой экстаз, а? Ты посмотри, сколько там сундуков Ёбаный шашлык, а? Короче, я пойду искать пароль, я не уйду без пароля Правильно? Правильно Музыка закончилась, это раз Во-вторых, сколько я правильно понял Вот это вот, это правильный пароль Короче, если кому-то нужно Нужно просто идти по кровавому следу а, Вот это вот Вот это вот замызганье туда вниз, которое уходящее Бежите по нему И открывайте эту помочку Должен быть чертеж, правильно? Сто процентов Столько сундуков в жизни не видел Крепыш Крепыш, как мои яйца. Какой-то ключик. Все только один чертеж. Ладно, я думаю, я и так очень много залутал, я вообще охуел. Так, здесь ничего нету выключить. Данные удалены. Все данные удалены. Окей, пойдем посмотрим, что у нас дальше в комплексе будет. и Блять, опять загадки. Сколько можно ваших загадок? Твою мать. А не той стороной. Энтлих. как говорится, гениальный ум, гениальный разум, незавышенная самооценка. Да ёбаный в рот! Вот это я сразу тебе шопутываю от бабахала. Уснул Блять, там вообще какое-то выступление происходит Цирковое Зеленая трава Мне вниз? я хочу посмотреть, что здесь Ой, долбоеб О, попал Я, кстати, даже не видел нижнюю Пожалуйста, только без глупостей Ой, здесь тоже что-то симпатичное И все пойдет на склад, правильно? Да, я уже вижу, как все идет на склад Только мне надо сюда или не надо? Ой А, это выход с верхнего этажа Не Понял? Это выход с верхнего этажа Так, э, есть лифт Или я на нем приехал? Подожди, на этом лифту я приехал. Лифту, блядь, лифте Эй, лифту. Да насрать. Mm. Так, тогда мы идем здесь вниз. Смотри, вон уже кружится, вертится. Радость моя. А вон еще один флекс ищий. пощадите, пожалуйста. Да. Я, если честно, уже устал от музыки. Авторизация. Опа, я хочу в тебя влить полимеры, Элеонора. 201 полимер. Так, шок. Персонаж. Опа, максимальное изучение. Я хочу получить вот это. Так, останется еще один. 242. Хуя? Авторизация. Арсенал. Я хочу сделать вот это. О -о -о -о, мне для звездочки надо просто пиздец. Что у меня на складе? Чем мне выложить? Да ничего я выкладываю. Не, ну, мне пули, пу пули блять, пульки нужны.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 Шашлыки, блядские Где там твоя спина? Ой Иди сюда А теперь я без музыки, да? А теперь я без музыки больно падла чем еще и толкается а где теперь мое музыкальное сопровождение да можно я уже в ебу по вам спасибо такой пиздец происходил только что Никому не пожелаю такое переживать Но под музыку Это было идеально Техническое обслуживание Скажите, товарищ майор С вашей точки зрения, как профессионала Наши мирные роботы в боевом режиме Действительно смогут воплотить в жизнь Операцию атомное сердце Думаю, запросто Если роботов полно на всевозможных военных базах В штабах и пусковых шахтах И никто не ждет от них нападений То роботы застигнут американских военных врасплох как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятия 3826. Крайне печально. Мир только оправился от войны и вновь массовой жертвы. Ну, не так уж и печально, если подумать. Что вы хотите этим сказать, товарищ мой? А если товарищ Сеченов и политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам ли не знать? Если робота запрограммированы не убивать гражданских, атаковать мирное население они не станут. Так, я Раз. ты же робот, должен понимать. Я робот? Что ж, в какой-то мере вы правы. Робот-перчатка. А что, нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Мирные роботы, которые... Да, блядь, сколько можно? Жизнь, получит этот приказ от коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Хоть ну, все Зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив заживорот и притащит. Вы прав! Хватит меня кончать Блять, не трогай меня, сказал! Тихо. А что они на меня не лезут? Они меня вообще не атакуют. Вы заметили? Блять, Вспомни говно, вот и оно. И что произошло? Да ни хера не произошло. Да, это не то слово. Да хватит выпускать этих ублюдков! все это кто там это ебучая лаборатория Я ненавижу лаборатории где тебя выключить откуда ты растешь Под полком что ли где-то Ладно, нихуя не понимаю. Так, забираем все, что здесь есть. Они даже умудрились рафика угандошить. Беднега. Так, еще сундучки. Я очень много лутаю. Прям. Нереально много всего. Все, надеюсь. Спасибо большое, дорогие мои. Смотри-ка, там открылся... Ой, бля. А, водичка. Теперь-то можно и поплавать. Что здесь есть? Загадка! Дали как? Четыре секунды. Давай послушаем запись. Всюду смерть, всюду смерть и только Его нельзя запускать Это люди? Никак нельзя, лучше быть нигде Отсюда я не выйду никуда, я не хочу становиться ничем Полимеры, не то, что вы думаете И не для того, что вам кажется правильным Коллектив не существует Существует не коллектив Не понял кукла, я не стану колоть дрянь, Нравится, мразь. Тихо. Блять, опять медсестра эта ёбнутая. Да в смысле? Я так понимаю, я музыку уже за этот проебал всю. Я не хочу с плющом сражаться Они, сука, сильные, пиздец И без, и без музычки А как без музыки с ним драться? Ты, урод. Да он знает это Так, тихо. Ну давай подеремся. На мужика. У кого яйца остальные? Ты, блядь, не мешай мне танцевать с этим ублюдком. Не мешай, сказал, танцевать. Где он там? А роботики за меня будут, если вылезут? Так, ну мы ему уже четверть где-то снесли. Не попал. Досадный промах получился. Сука. Так, это больно. Это слишком больно. Где плющ? Оба! Видал? Наебал. Оп, оп, оп. Не попал. Да почему роботик мне не хочет помогать? А где плющ? Он там что, загрустил? Или он подругу зовет? А что он там был? Я сейчас не понял. Ага, ага. Не наебешь, не проживешь. Сука. Он сейчас превратится в какую-то херобору или что? Ага, жизни, жизни, жизни. Мне нужно сломать вот эти штучки. Сука, вертолетов всякие бан их понастроили. Тихонько еще один вертолет вылез, спасибо. Мне ж одного мало, блять Который меня заебывает Ты где, еблан? Да иди нахер отсюда О, так, мне может сейчас ключом и драться не придется, если он там застрял Да, он застрял? Заебись он застрял, все отлично пошло. Блять, ну конечно, конечно, конечно печеньки не будет, потому что она где? Потому что она у блядского плюща. Ты там где, ебанашка? Блять, опять, ю. F E Чуть не просрался Ще, насос Так, ну, мы уже близко к цели. Давай потанцуем. Тихонька. Ой. На растение а с пулями. Твою мать! Что такое? Обиделся, блядь? Угул стал. Да ебушки воробушки! Сколько можно ваших этих боссов, блядь? Вечные боссы как-то постоянные. Где я? О, пиздоролю себе. Я пройду Тихонько Тихонько, тихонько, тихонько, спокойно Шесть капожонках, шесть капожонках, У меня больше нет хилок никаких чтобы вы понимали Это была моя последняя хилка Погнали блядь, на Новенького. <egenciamo> Мама. Только не вылазь. Мне нечем сражаться. Мне надо где-то печеньку найти А где мне ее взять? Твою мать Пожалуйста, не вылазь Что я нашел? А, ключ-диск Мне нужна Элеонора Срочно И бутылка водки Она больше похожа на мужика с сиськами, чем на женщину. Это как-то неправильно, я считаю. Почему здесь люди вообще? Я что, в хорроре каком-то? Какая жесть, а? Ладно. Тут есть лифт. О, моя зая. Сохранение данных. Авторизация. Давай, чтобы крас работал лучше. А, все равно мало полимера. Время генерации заряда. Давай, полезная вещь. Энергия персонажа. Берем, покупаем. Выберите желаемое действие Стрелять, стрелять, мне надо лучше стрелять Вот это вот Пиздец, как тяжело добывать Детали из металла Вообще 162 их надо просто Забей Тут полный склад аптечек Забирай все, что есть так, по-моему, нужно было как-то автосортировку сделать. О, -о, -о вот, это не, вот это выглядит неплохо. Все, место закончилось. Там можно выкладывать, Они не работают. Я думал, они мне помогут. А они не сделали ровным счетом ни хера. Тратим мелкие, потом будем тратить Все, закончилось место Твою мать Раз, это что? Ладно Поняла, родная. поняла, поняла Понял, понял, понял, понял Правовой понял. <Н airbag> курьер Ну что, до лаборатории. Доберемся сегодня или нет? <на <Jamaica> <на <min8> вот это хорошо было сейчас Спасибо, баночка а эта баночка, знаете, на что похожа? На банку с красным нейрополимером. Вот именно с тем полимером, который предпочел остаться живым. Твою мать. Так, ну я, наверное, сделаю паузу. Потому что это пиздец. А, блять, я не успел прийти. А это, блядь, уже тут как тут. Сука, не насытная. Нам было хорошо с тобой вдвоем. Че, под солями? Ляна криповая. Да, давайте сделаем перерыв. Пойдем, спрячемся наверх.